– Надеюсь, что ты купишь. – Привет. Как жизнь? Ну, как дела? Как дела? Ну, счастливо. Запчасти для байка. Мы были неподалеку от Крейзи. Меди, ты на связи? Дикон Сэн Джон вызывает лазарет Ласт Лейк. Дик. Да. Да. Я знаю, что да, сам не свой. А ты как? Что делаешь? А, бухай? Да, ничего. Просто надоело слушать радио «Свободный Орегон». Меня от этих его конспирологических бредней уже тошнит. Знаешь, Дик, моя рассказала, что если бы не ты, я бы согнулся. Ты эти... эти что-то там? Рики, я в компайнер, и тут просто бойня. Рассказывай, там есть наши ребята? А, нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. Не волнуйся, я его найду. Отбой. Держи, где ты прячешься. Шакалы. Они убивают шакалов. Вот так. Так, что это? Так, да, да, окорки, да. Прекей, а, вот такие, вот и все. Это мне еще трофеи. Суже. Жованный табак. Выживаешь, ну и же ты говнюк. Окей. Еще следы ведут сюда. следы. Вас, моча, Господи. Но надо, значит, надо. А что ты прячешься, рыжий? Вот <weigh -2> здесь. Все есть. <menor está> Тише у него!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 Лезь уже! Прячешься в одной из хебар? Ага, ага, все порядок, еще один трофей. Hmm. <laughs> интересно. что-то сгодится. Нормально. Давай, а даже если выходи, бы и я!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 Если бы не ты, я бы загнулся, ты привез эти... Найти что-то там. Слушай, я... Весело, наверное, и было держать меня, пока она меня кромсала. Помнишь, как человек резал деньги, когда мы собирались в последний раз? Как она у него ездила по всему столу? Да, конечно. Я помню. Я до сих пор его чувствую. Там не было тебя, если бы ты меня не держал. Я не знаю, что было бы Не знаю. Ну, уже все. Все, дело сделано. Дик. Ты прости, у меня прошу, голова я, кружится. У да. Слушай, если Эдди узнает, что ты не в койке, она меня убьет. Да. Мне уже пора. На боковую. Все, конец связи. Послушай, Бу… Черт. Эй, Рики, я его достал. Дикон, я так рада. У Линси были друзья. Я им сообщу. Хорошо, ладно, увидимся, Рики. заправлю. Байк совсем раздолбан. Лады. До встречи. Как оно? Можно глянуть товар? Дик, я тут думал, ну, про то, что ты сказал, ну, чтобы, типа, тоже внести свой вклад, помочь лагерю. Я слушаю. Есть минутка, покажу кое-что. Да, пара минут для тебя найдется. Так, куда мы идем? Ты бывал в пещерах к северу от озера? Бывал. Я туда еще вперед тебя дойду. А, ну ладно, пошли. Я все равно сегодня собирался на болото. Загляну в те края, проверю, кто в трясине увяз. Когда ты последний раз был там? Да уж давно. Когда я был мелким, мы в этой пещере, считай, жили. Мой папаша увлекался геологией. Кажется, у нас тут парочка застрявших в болоте фрика. Да, похоже на то. Давай с ними разберусь. Ну ладно, уступлю это тебе. <связывая> Молодец. Ну что, Шиза нашел нового специалиста. Ты знаешь, куда Шиза может пойти. Короче, я что говорю. Он мог часами рассказывать, как формировались эти пещеры, как порода снаружи затвердевала, но внутри продолжали течь подземные реки, лавы. Тут большие пещеры, туристов в них раньше водили. Здесь Метолиус, есть еще другие, они в этих местах повсюду. Короче, мы уже близко к шоссе, теперь надо потише. Пригнись. Пригнись. Ох ты ж, Ты для этого меня сюда привел? Понюхать толпу фриканов? Ну да. Ладно, ладно. Теперь иди за мной. Стоп, стоп, стоп. Куда идти? Куда ты меня ведешь? Я покажу. Идем. Не подходи к ним. Пригнись. Что мы вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то, даже для намата. Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и из-за них встало движение на 97-й трассе и 5-й магистрали. Да, в июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Эти фрики — большие скопления, те, что мы называем ордами. Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Но сам подумай. Я уже больше года охочусь на них водище. Бухарь тоже. Рики, Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. Пригнись.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 Но ну, сам подумай, я уже больше года охочусь на них водичья. Бухарь тоже. Рики, Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. Ну и... Все дело Ворда. Каждую ночь они прут сплошным потоком по шоссе Сантиям. Тысячи фриков прибывают в долину Лост Лейк на север каскадных гор. Ты думаешь, они идут из Калифорнии? Шоссе перекрыто. Через перевал уже пару лет никто не ходит. Для фриков оно не перекрыто. Это нормальным людям по нему хода нет. Короче, я к чему веду. Огромные орды приходят сюда каждую ночь. И мы ни хрена не можем с этим поделать. Ты прав. Мы пытались в свое время, потеряли немало ребят. Я знаю, Майк, это при мне было. И после каждой Орды остаются шальные фриканы. Либо Орда натыкается на препятствие, рассеивается, и вот опять фрики повсюду. Куда ни посмотри. На них и смотреть не надо, носом самучуешь. Если мы найдем способ преградить Ордам путь, может получится наконец-то уменьшить число фриков. Станет безопасней. Освободится земля подраспашку. Да. И как нам этого добиться? Ты прекрасно знаешь, что нельзя перестрелять эту, как ты называешь, орду. Вот смотри. А чтоб мне провалиться. А? Фрики тут зависают днем. Спячка у них или хер-то мы знаешь что. И ты предлагаешь все это? Да. Взорвать все нахрен. Динамит там, там и там. Обрушим на них гору и прикроем всю лавочку. Ну минус пара сотен фриков. Погода это не значит. Я это не понял. Завалим пещеру, и им негде станет отсыпаться. Или может эта сраная тропа пересохнет, и тогда другие перестанут приходить сюда. Ясно. Ну да, это интересно. Все хватит. Пошли обратно. Ладно, суставы я вроде разогрел. Давай, не отставай. Да уж не отстану. Скажи мне. мне, сколько нужно прожить водищей, чтобы стать экспертом по фрикам? Ты за ними что, по пятам ходишь? Изучаешь их повадки? Не совсем. Тогда откуда ты все это знаешь? Что Орда будет делать? Где они спят? Пару дней назад я ехал к северу от Белнем Крейтер и увидел вертолет. Вертолет? Да ладно. Послушай. Это был черный вертолет. Как раз на таких люди Нера тут рассекали повсюду, когда началась эпидемия. И ты такой видел. В небе. Я проследил за ними, спер их рацию. Я пытаюсь выяснить, может, у них где-то здесь есть база, припасы. Черт, хочу понять, что там с федералами, живы они или нет. Они тут проводят какие-то полевые исследования, на фриках, изучают их. То есть они тратят ресурсы на это, пока брошенный народ сражается за жизнь из последних сил. Я проследил за ними до пещер Грота Кейвс. Знаешь, где это? Да. Они установили датчики движения, чтобы замерить, сколько фриков прячется в пещере днем, и майк их там тысячи. Да ну. Между собой они обсуждали, что фрики со всех каскадных гор, от территории закрытой Лейк на юге до Смитрок на севере, все они спят в этих лавовых пещерах. Если взорвать вход, может, у нас тут фриков поубавится. Дик, твоя идея, она неплохая, но для такого дела надо очень много динамита. Ну, ты хотел защитить Лост-Лейк? Я предложил тебе способ ладно короче так мне надо кое-что уладить а ты жди меня у моста я скоро буду есть где взять динамит санжон Час назад ты должен был явиться на ферму. Тебя там лопата ждет. Насчет лопаты, я занят. Да, у нас с железным майком как раз сегодня вылазка. С железным майком? Пойдешь на грядки прямо сейчас, а не то вместе со своим вечным бойфрендом вылетишь обратно водища, понял? И хоть сдохни там. Да, все ясно, как день. Конец связи. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, гнездо. Ты готов? Куда мы едем? Твой черед мне довериться. Так куда мы направляемся? Ты знаешь, что добывали в местных шахтах? Да, или типа того. Верно, киноварь. Ртуть извлекали из киновой. На Востоке народ думает, что тут были золотые рудники или серебряные, но это не так. В начале прошлого века киноварь ценилась дороже золота. Шахтеры используют динамит, чтобы расширять ходы, пробивать новые тоннели, расчищать завалы и все такое. А для этого надо зарегистрироваться и предоставить инспектору в окружном суде дубликаты ключей от всех своих сейфов. В окружном суде? А он тут где, вообще? Я думал, ты знаешь. В старом здании Мэри. В здании Мэри? Это в Кэмп Шермане, что ли? Господи, Майк, ты что? Ты же сказал... Ты сказал, что больше туда ни за что не вернешься. Разве? Не помню такого. Ты был пьяный. Это было после смерти Джо. А я сказал, почему? Нет. Вот здесь. Направо будет. Мы на месте! Майк, там будет полно тварей, может, все-таки лучше не рисковать? Да ладно. Лишь бы погода не переменилась. Так, дом видишь? Это была мэрия. Туда нам и надо. Давай не будем нарываться. Не лезь в здание. Пойдем, нам с тобой сюда. Куда мы направляемся? Иди за мной. Ключ будет у инспектора. И, и ты знаешь, где он? Где его тело? Да, я это знаю. Ты слышал, что тут было? Да, все погибли. Мужчины, женщины, дети. Всего несколько человек спаслись, и ты один из них, так? Всего двое. Я и Нора. Но это не фрики всех угробили. В каком смысле? Смотри. Предложили перемирие. Встречу. Вот здесь. Мы знали, что нас ждет. Мы знали, что будет, и готовились. Бой продлился недолго, но было страшно. Конечно, патроны у них еще остались, и они… Ну, ты сам все видишь. Ну, в общем, когда все кончилось, из города ушли двое. Мне жаль, что одним из них был я. Инспектор вон тот в костюме. Бери ключи и ввалим уже отсюда. Тебе наплевать на пещеры. Ты привел меня сюда, чтобы... Ты привел меня сюда, чтобы показать мне вот это. Ты не прав. Ладно, ключ взял. Мы пойдем заберем схемы шахт, как я и сказал, и добудем столько динамита, что хватит на все пещеры в долине. Не гони. В одном ты прав. Я не жалею, что показал тебе это. Я не понимаю тебя. Я говорю про войну с упокоителями, которую так хочет развязать Шиза. Ты думаешь, ему есть дело до жертв с любой из сторон? Да ну тебя! Пойдем, дело не ждет. Вот дверь. Не -а. Тут все заперто. Давай, надо подняться наверх. Судя по запаху, кто-то сдох. Шакалы. Да я их чую. Скверное дело. Я никогда детей не любил. Они мне действовали на нервы. Так, не откроешь. Мы с моей Элизабет, мир ее праху, на этой почве не рассорились. Ты не любил Так, порядок, вот оно. Теперь мы знаем, где в округе все шахты и где там динамит. Ну все, пошли. Слышал? А -а -а. Ты никому встречу Ты не назначал? Нет. Ну, если что, прикроешь? Эй, я не лезу в неприятности, но и не бегу от них. Держись за мной. Эй, я в состоянии себя защитить. С этим я не спорю, но ты помнишь, что было в прошлый раз? Я и говорю, буду держаться за тобой. Где? А! Теперь не уйдем. Вроде все. Пошли. Спрячься. Фрики. старик да я перепутал иду охренеть можно! Вот почему в Кэмп Шерман никто не зается. Если Эдди узнает, что ты тут рискуешь своей шеей, она взбесится! И откуда же она, интересно, об этом узнает? Не от меня! счет упокоителей. Зачем ты хотел мне это показать? Знаешь, Дик, ты мне напоминаешь меня самого. Ну, в молодости. В каком смысле? Тебе на все насрать. Ну да, ты переживаешь из-за друга, не хочешь, чтобы он умер. А вот до меня и всех остальных людей на планете тебе нет дела. Добряки очень быстро дохнут. Да, это верно. Только вот эгоисты дохнут с такой же легкостью. Жители Кэмп Шермана тоже решили, что будут думать только о себе. Нетрудно убить человека, когда он просто кусок мяса, стоящий между тобой и твоей целью. Шиза захочет убить упокоителей, потому что думать, что они больше не люди. Они не в счет. Они стоят у него на пути. Нет, я на эту хрень не куплюсь, два. Фрыза никак не поймет, что это я такой пацифист. Ну, так он меня называет, говорит, что я всех выгоню в могилу. А что, Майк, ты собираешься это сделать? Ну, фрики же не вечные, да? И когда они передохнут, кому-то придется все вокруг восстанавливать. Не это... стой ты послушай. Я не люблю Карлоса и упокоителей, как, впрочем, и эту Такер или этого Коупленда, и всех его гребаных адептов. Но ты слушай, дело-то вот в чем. Я не буду лезть из кожи вон, чтобы их уничтожить. Хватит с меня убийств. А если Карлос на вас нападет. Нет, не нападет. Я договорился. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, Нет, Майк, гнездо, ваше прикал. перемирие долго не продержится. В то веки я согласен с Шизо. Эти упокоители незрели люди.